Здравствуйте! Вы на канале Стройгарант Анапа. Мы в городе Тимрюк, а именно в коттеджном поселке Азовский. Его отличительная особенность в том, что все дома будут выполнены в новом современном дизайне. Специально для этого коттеджного поселка создана современная стильная отделка фасада белого цвета с оставками из модулируемой штукатурки Бауми с эффектом дерева. Но и это еще не все. Кровля всех домов будет выполнена из гибкой черепицы. Ее главное назначение – это защита дома от атмосферных явлений дождя, града, солнца, снега. Кроме этого, с помощью этой кровли коттеджу придается эстетический внешний вид. В ее составе используется модифицированный битум и специальная посыпка, которая замечательно переносит жару, влагу и степные ветра. Сегодня одна из самых популярных фирм, выпускающих качественные материалы для кровли, является Технониколь. Именно такую черепицу компания «Стройгарантанапа» будет использовать в качестве покрытия кровли при возведении домов в коттеджном поселке Азовский. Двухслойная черепица «Технониколь», коллекция Ранча. цвет бронза. Гарантия от производителя 30 лет. Хотим отметить, что все технологические улучшения и изменения в дизайне коттеджа – это подарок от компании всем покупателям домов в Азовском. Их стоимость осталась прежней. Цены на участки с готовыми коттеджами вы можете узнать, позвонив на бесплатную горячую линию по номеру 8 800 42 018. Коттеджный поселок Азовский. Начать жить на юге проще, чем кажется.